Это стеклянные двери. Двери, а, как бы, окна. А тут сидит главный в этом магазине, как бы, или в этом доме. Не знаю, может в отеле. Тут, э, тут какой-то дядя стоит. Я его еще не знаю, но их тоже я не назвал пока никак. Но тут второй этаж, тут я лестницу... Я с ней замучился, очень долго идт. Правда, теперь я плохо плюплю, так что она так А тут э, телек и антенна, вот, вот тут она передается, тут такой провод есть. А тут еще все стоят, а тут каравась, но я ее не плохо сделал, конечно. Тут руль, который я тоже плохо сделал, тут она отпала, как всегда. А я говорила, с не лестница замучилась. Надо потом как-то укрепить ее. А это компьютер, я его тоже плохо сделал, но похоже вроде. А, а тут, вот тут напитки еда раздаёт. Тут всякие, тут, тут даже телефоны, паспорт есть. Вот сейчас я, может, достану, может, нет. Вот, ещё не буду заставать тут везде спецназы, они тут живут, это их дом, и тут они платят за аренду, за еду каждый день. И верхний этаж, на самом деле, внизу очень-очень хорошо прикреплен, правда лестница подальше. Сниму, сейчас антенну отстегнем, аккуратненько, вот вот такая конструкция сначала я решил пусть будет на один квадратик потом решил что будет оно держаться с три квадратика на одном вот потом прикрепил э, такие штуки но решил что их должно быть больше прикрепил вот это но потом оказывается что э, сама комната была слишком тяжелая и она просто ломалась и падала вниз а я добавил сюда такой квадрат. А раньше тут были такие же штуки. И тут тоже двери. С ними я чуть-чуть даже замучился. Потому что каждый раз, когда комната падает, двери ломаются. А их трудно доставить. Вот как сейчас. повезло пока что. Вот сейчас прикреплю это. Тут даже все ломается, когда комната падает. Вот. Одного просто разрушил. И он упал. Тут, тут, тут, я не доделал. Тут, тут типа, э, типа есть крыша и типа есть типа есть крыша, и типа есть и стены. Я просто их не доделал. Я не успел. Трудно очень. Мне надо было отдохнуть. Тут я провод отстегнул. Тут лестницу тоже замучился, делать ее, тут все оставить. Потому что я думал, сначала ванну поставлю просто без всяких ну, вот этих упор, чтобы она держала лестницу. А оказывается, надо поставить и сюда, и сюда, и вот сюда, чтобы она, лестница просто не упала. Во первых первых, лестница слишком маленькая была, и она просто не ставилась на пол Потом я решил сюда поставить желтый блок. А теперь лестница слишком какая-то большая. Первая ступень. Тут я тоже замужу задут. Вроде хорошо держится, но если приглядеться, там просто на одно бусине держится вся лестница. Вот почему она ломается. И еще здесь лестница не соединенная. Вот, так что это две просто разные лестницы из одинаковых конструкций просто они рассоединенные это конечно плохо сделали теория, мне с ней надо мучиться тут у меня вот, дверь отпадают. только что отпала, я ее хотел присоединить и она отломалась тут все остальное просто нету стол тут есть вот такой напиток которые я сыгнул. Вот вот такое. Я его сам делал. Мне надо было, правда, белая вот эта штучка. Вот это. И это белое. Чтобы получилось молоко хотя бы. Получилось такое космическое молоко. Туда не все с ножами, потому что ну, опасно тут жить. Тут везде дикая природа. А я поехали отдыхать и забыли много всего. Потом нет, я это не доделал. Но я могу доделать тут столько вещей, может быть, что я даже не знаю, как я это потом соединю, и потом как я буду рассоединять, чтобы это... Не знаю, что с ним сделать даже потом. Потому что тут я потом тропинку сделал и тут я сделаю такой шлагбаум, там, где будут передавать электричество. Потом я буду делать, если конечно, смогу машины, я уже делал, конечно, танк и ортолет Но это слишком круто для них. Я машину сделаю потом. Правда, надо двери и колеса найти. Не, колеса знаю, где взять. Тут, тут, вот тут мастер стоит. Он все время кхм, ломается, например. Кабель отпадает. Он берет, натягивает идет идет вот так как-то так идет берет его и тут не знаю как-то тут это, наверное крышка я сам не знаю просто тут вот так ставит и прикручивается гаечным ключом правда это от машины гаечный ключ ну ладно тут комната и тут есть игровой руль вот такой я его отцепил игровой руль телевизор, который я недолго сделал, просто две части. Тут компьютер создаи, состоит из, э, из 10 частей, и, а стул состоит из э, ш, э, из 5 частей. Стул. Вот тут вот такая штука. Вот, я недолго делал. Находить ее трудно. Ну, короче, я ее сниму. Но... Ее нетрудно найти было. или Трудно, я не помню, это давно, когда был танк. И когда была машина вроде... не меня машины не было. Когда был танк, вот я из танка взял одну эту часть. Вот эту, которая крутится. На которой танковая пушка. Ну, вот, танки я разобрал, чтобы... Вот это, например, от танка, вот эта часть, вот эта, которая держится, есть второй этаж. Окна нет, вот это из танка. Это нет, это не знаю откуда. Вот это из танка, вот эти линии, чтобы хотя бы было немножко похоже, что это...